что у нас 20 мая на заседании нашей территориальной комиссии мы рассматривали данный вопрос. значит Дмитрий Владимирович внес три поправки по конкретно по нашему регламенту, по типовому регламенту. значит мы с вами решили, что эти Поправки мы отправляем в наше юридическое управление Санкт-Петербургской комиссии, и на что мы получили уже ответ от юридического. Я тоже всем высылала, или не знаю, познакомились с да? есть, могу не, не У меня Нет, нет, нет, нет, а я всем, я же всем высылала. Значит, давайте по порядку. Первое у нас было с вами, Дмитрия Владимировича, предложение, Да? по выполнению поручений комиссии, да, что согласовывать, там да. я или заместитель или секретарь, ну, то есть мы должны с вами согласовать наши какие-то поручения. Значит, юридическое управление, ну что, я зачитываю, да, тогда, что данная поправка предусматривает изменение редакции вот этого пункта, да, исполнять только согласованные поручения. Значит, но вместе с тем по под пункту 11, пункту 2 статьи 8, пункту 4 и стать, ну, то есть по э, закону о территориальных комиссиях, значит, поручение членам комиссии могут давать председатель, заместитель и секретарь. То есть это по закону о территориальных избирательных комиссиях. Значит, таким образом, предлагаемая поправка предполагает, что ТИК-16, действуя коллегиально на основании пункта 1 статьи 28 ФЗ 67, не вправе разрешить вопрос, который относится к компетенции ее председателя, заместителя или секретаря, действующих и динамично. А перечисленные должностные лица ТИК номер 16 напротив обладают компетенцией, выходящей за пределы компетенции ТИКа номер 16 в целом. Э -э такой подход противоречит вот, как раз э пункту 1 статьи 28 КЗ 67, определяющему избирательную комиссию как, коллеги как коллегиальный орган. Эту поправку, как бы юридическое управление, трактует, что мы слова, которые, так скажем, Дмитрий Владимирович предлагал согласовывать с поручения да, с каждым из вас, то есть такие, такую поправку они нам предлагают не вносить. Как мы дальше обсуждаем? Да, я проходила просто. Так с вроде бы, они ну, да? давайте тогда так. А, Значит, следующие, ну, две поправки. Да. Я так понимаю, я очень надеюсь, что вот ту поправку, которую мы с вами э, обсуждали, что, да, обращение в суд. Да. Это... Я надеюсь, что всем тиком да. тоже ее, как бы, ну, наверное, разошлить, потому что тут. И вот по СМС все согласны, да? Вот да, тоже, там, тоже, там не только СМС хотел пояснить, еще да. сроки... Э а у нас тут не позднее не позднее чем за день да, а нам а, предлагают а, а, а, а раньше, у нас раньше было которое мы приняли за основу не позднее день, да, а да, да, да. день. день. за день не позднее чем за день то хотел... есть если в пятницу, значит в да, потому что в соответствии с 67 ВЗ, где описаны как исчезают сроки я даже сделал вам всем напоминание Смотрите, как э, законодатель говорит об осуществлении сроков ленгитерного. Знаете, да? Э, вот пункт второй, э, зачитываю дословно, если какое-либо действие может или должно осуществиться не позднее, чем за определенное количество дней, или за определенное количество дней до дня наступления какого-либо события, то, соответственно, последним днем или днем, когда данное действие может, должно быть осуществлено, является день, после которого остается указано в настоящем федеральном законе количество дней до дня наступления. То есть, если у нас один день, то, значит, у нас получается за день, да, у нас написано в регламенте? Нет. То, что, то, что предлагают нам не предлагают не позднее, Нет. чем за день. за день, до заседания. Да. Тогда то вот действительно, вот как правильно сказали, если у нас заседание, например, сегодня среда, а, когда э, э, нам повестку я, и а, анонсировать, во вторник. Во вторник. А я да. во вторник вас анонсирую. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет Я и говорю, во вторник мы анонсируем. Ну, единственное, вы понимаете, вторник это целый день, да? То а -а -а. есть мы будем стараться как? Во вторник, ну, я вам утром пишу, угу. а дальше уже в течение дня на почту высылаю тогда дальше документы. Хорошо? Да. Так, тогда теперь обсуждаем, теперь, теперь, да? да вот тот обсуждаем, голосуем. Да, теперь вопрос, э -э, то, что... По поводу согласия, да, я действительно посмотрел поправку. К сожалению, по существу моих пояснений не было ответа о том, что нет обязательства выполнять какие-то поручения и решения комиссии членам комиссии в соответствии с 67 Зацепка сослался на закон о территориальных избирательных комиссиях. Но тогда я могу опять... Я вам всем раздам э, пункты закона о территориальной избирательной комиссии, где четко мы можем системно парковать его совсем по-другому. У меня есть закон. А, есть? а ну что, тогда. Я вам передам. Угу. А, ну, третья статья говорит о полномочиях территориальной избирательной комиссии. Дело в том, что. Мы можем за него, в смысле, не смотреть. Просто полномочий Центральной избирательной комиссии давать поручения э, членам избирательной комиссии нет. Но это так, это формально. А теперь по существу. Подождите, у нас есть, где написано, что заместитель председателя, да, заместитель вот, вот, секретарь, это, да. Да, и секретарь. Да, это вы с чем-то тут не согласны? Не, не. А, не, не следующий пункт. А, давайте да. да. Угу. Смотрите, а теперь перейдем к полномочиям председателя, заместителя секретаря, на который ссылается зацепка uh -huh. в своем пояснении. Вот смотрите, какие есть полномочия у председателя, от пункта 11 и пункта 2, статьи 8. Он дает поручение заместителю, председателя. секретаря, территориальной избирательной комиссии, всегда территориальной избирательной комиссии иным территориальной комиссии пределы своей компетенции. То есть те полномочия, которые есть у председателя, он ему закон дает право не, не все самостоятельно делать, а привлекать для этого членов комиссии и давать им поручения. То есть это его право. Здесь нет корреспонденции, что это, это, эти поручения мы обязаны выполнять. Дальше. Посмотрим статью 9. Полномочия заместителя председателя Терральной избирательной комиссии. Вот здесь четко говорится, что у заместителя председателя есть обязанность выполнять. Да? Вот у заместителя есть обязанность выполнять поручение председателя территориальной комиссии. И у него есть право также э, делегировать свои э, полномочия э, другим членам избирательной комиссии. Следующая. Статья 10. Полномочия секретаря территориальной избирательной комиссии. Опять здесь говорится об обязанности. То есть секретарь территориальной избирательной комиссии обязан выполнять поручения председателя и заместителя. И у него есть право давать поручения членам территориальной избирательной комиссии. А теперь перейдем к статье 11. Статус полномочий члена территориальной избирательной комиссии. Здесь ничего не говорится об обязанности членов территориальной избирательной комиссии выполнять поручения секретаря, председателя и заместителя здесь идет отсылка на федеральный закон о федеральном законе у нас одна обязанность посещать заседания избирательных комиссий и вот мы обсуждали, а что же будет делать, как нам вообще организовывать процесс, если все будут отказываться вот следующий пункт нам и говорит о том, что член федеральной избирательной комиссии с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата то есть имеется в виду, что стимул у нас есть с помощью вознаграждений и опять таки по принципу инициативности членов комиссии и добровольности их участия только на этой основе мы можем как-то принимать на себя учения и их выполнять вот э, это вот системное толкование тех норм э, закона о вот, территориальной комиссии, на которых слова создаются поэтому смотрите э, я, я прекрасно понимаю, что воспринимается обычно решение территориальной комиссии как э, там, инструкция к действию хотя даже э, вот это Разъяснение зацепки говорит о том, что они не возражают, что мы самостоятельно вносим какие-то изменения в типовой регламент, который нам представили. Они сами признают, что да, это наше право. И я предлагаю все-таки оставить мою поправку в действие. Ну, да, чтобы по согласованию. Согласие, со, со, согласие, согласие, согласие да. Согласие. Мы, согласие, мы да, выполняем. Согласие. Давайте согласие, да, согласие, да, согласие, да, это, давайте согласие, да, это, это, это трактовка. Да. Давайте так сделаем. Но смысл в том, что тогда не будет нарушаться федеральный закон, и не будет нарушаться э, закон о территориальной избирательной комиссии. Хорошо. Со... Как мы определим ответственность тогда членов комиссии, которые не хотят в ней работать? А что значит, не хотят не работать? Не только посещать заседание, а выполнять да. работу вне заседания. Федеральный закон не дает такой Я обязанности. Для этого мы здесь, что мы должны определить, в общем-то. Это мы здесь для того, мы все, по-моему, добровольно сюда вошли, для того, чтобы работать по, си, по мере возможности. Хорошо, кто-то будет ходить, извините, только на заседание, поднимать его да. а кто-то будет здесь проходить с документами на самом деле. К сожалению, да, есть люди, которые по-разному относятся к этой ответственности и к этим полномочиям. И федеральный законодатель не дает нам права их как-то карать, наказывать за то, что они такие несознательные. Мы можем обратиться к субъектам и подвижениям и попросить, да, чтобы они заменили, там, ну, не заменили попросили как-то провести с ними работу. И действительно, у нас есть и другие стимулы. У нас есть стимулы ну, ответственности друг перед другом, человеческие да, отношения. И есть стимул вознаграждения. То есть тот, кто действительно много на себя берет, участвует в рабочих группах, в дежурствах, тот получает дополнительные деньги. И я думаю, мы в конце, когда будет распределяться уже вот фонд вознаграждения, все эти вопросы Можно заранее, заранее учиться? Да, так что я не думаю, что кто-то будет злоупотреблять. Тем более до этого все работали именно на, на принципе согласованности, а не на принципе... Там, Ответственности за неисполнение поручений комиссии. Мне кажется, что эта норма действительно она противоречит закону, и ее, ее еще стоит, я думаю, для других тип, типов тоже и прояснить. Может быть, это сделать запрос в Центральную избирательную комиссию. Вот у нас Марфилов в субботу приезжает. Может, еще этот вопрос Но мне кажется, что не, не стоит, потому что это просто вызовет дополнительные вопросы, конфликты. И зачем? Так, я слушаю вас, коллеги, вы так, мы хотели, ну, я так как не присутствовала в прошлом заседании, поправка в чем заключалась, а сейчас не А, слушайте. Если вкратце, а можно, нет, не... А... можно не цитировать, можно рекламировать? можно рекламировать, у кого нибудь есть? Значит, выполнять поручение комиссии. Дмитрий Владимирович предлагает выполнять согласованные с ним поручения комиссии. То есть сначала mm -hmm. я Чтобы буду у всех спрашивать, хотите а вы, ли вы, а вы Хотите да. ли вы туда? Хотите ли вы... Туда. Нет, пойти в рабочую группу это раз mm -hmm. не поручение, это формирование группы. Ну, да, тоже то активно. есть вы в нее вошли, то вы обязаны работать. Нет, хорошо. А Дмитрий Вильевич, у обязаны работать? Нет, нет, не согласуют. Согласуют. нет, нет, нет, нет, не нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, все я поняла да, комиссия может вам поручить 20 дней я... <ш queen> дежурить я просто поясняю в чем суть поправки того, Used... то есть если комиссия вам поручит дежурить 20 дней на... Yeah. На, yeah. например на 9-18 и вы откажетесь, Там, два дня <shops> не пройдете uh -huh. по большим неположительным причинам это уже отдельный вопрос uh -huh. просто без вашего согласия вам вот, по такое поручение то у комиссии появляется право подать в суд заявление о том, чтобы. Мне даже страшно, что я да, Смотрите. Mm -hmm. А моя поправка звучит в том, что поручение сначала с вами надо согласовать, да, в какие дни вы готовы, у вас есть возможность дежурить. Если вы согласны, в такие дни дежурить, mm -hmm. тогда уже это поручение yeah. становится для вас обязательным. Mm -hmm. В иных случаях оно для вас не обязательно. Да, а а это, это, это, это, это работа председателей всех нас. Мы предъявляли органы, я думаю, мы должны с друг другом договариваться, думали, в том-то и дело, зачем это вводить это нам ограничения, которые противоречат закону, Конституции и всему прочему, зачем нам на себя навешивать вот такие вот... Вот хотя бы как-то гарантирует работу комиссии. Просто этот рекламент а нам разделяет что с нами. До этого, этого нормы это не было, смотри, до этого нормы это не было, работа для комиссии. Успешно все дружинные согласовывали, все поручения. Не было. не было. Это нововведение только Санкт-Петербургской избирательной комиссии, то она так э, сделала очень аккуратно, что она сделала, вы предложила ответственность на нас, это мы сейчас принимаем. Э, она ответственность не понесет этот типовой регламент. Мы это даже, просто предложение. Да, мы даже не сможем сейчас э, обжаловать это решение. А вот если мы примем сами это решение для себя, то, то этот уже получается, нормативный правовой акт будет противоречить федеральному закону и конституции. институции, и, и, например, я со своей стороны не, не буду обязан его обжаловать, потому что я считаю, что нормативных правовых актов, которые противоречат институции и федерального закону, не должно быть. Да. Ну да, они по, по идее Если не действуют, да. Но, да. но зачем нам принимать такие вещи? Значит, то есть начинать избирательную кампанию, с принятия Нормативного акта это противоречит закону. Э, в общем, мой коллега предлагает что? Для чего? Э, вот эта согласованность, она и так есть, просто нигде не прописана, она и существует сама по себе. Да. Просто вы пытаетесь это прописать? Нет, просто он... а в регламенте, в новом не согласованном, просто это пропускать. Да без согласования я хотел смущить просто чтобы нет, смотрите, на самом деле здесь действительно уточнение небольшое смотрите там же в этом пункте говорится о том, что у нас появляется обязанность выполнять, в каких случаях обязанность выполнять поручение комиссии и ответственность в том числе решение полномочий вот если например комиссия с вами согласовала что вы по таким-то дням вы согласились но вы не пришли, дежурите, за это он, понимаете, процесс пострадал. То, мне кажется, что -то в этом случае вы должны нести ответственность. Но я, я согласен сам с этим, я так же буду к себе. То есть, если человек соглашается, а согласие фактически он тогда сам на себя возлагает обязанности, да, он согласен с этими обязанностями, и он обязан их выполнить. Если он их не выполняет, тогда извольте несите ответственность. Это, в общем, можно... Но это уже не Нет, но если это уже не комиссия, которая это письменно, это дополнительное... Нет, почему? нет, Там, нет это описание. Не можно даже в графике... не, не оговаривается... График. Ну, на примере да. вот этого... Ну, да. пример. Да. По Дополнительно бумаги да. Дежурство. все подписали. Да, вот состояние комиссии. Вот мы вы сейчас проговорили, распределили, каждый согласился, мы все свидетели у нас даже есть фиксация, что вот такое согласование произошло. А дальше Дмитрий. А дальше работаем как обычно, но если человек не исполняется, взято на себя. Нет, нет, то есть я буду, например, мне нужно какое-то там я не знаю разовое поручение, да. Значит, А, я тут же про комиссию идет, а не про. Уже. Не, ну, как, ну, да. здесь вручение ну, комиссии ш... здесь проручение комиссии уже не заключено это только на заседание, это решение комиссии на хорошо, да. да. Александр Евгеньевич, Ваша насколько я понимаю, правильно? согласна с чем? с поправкой так, Наталья Натальевна я считаю, что конечно, это не принципиально Конечно, потому что мы же все равно будем договариваться, правильно? Там, первого, Иванов, Но, ну, Второго, Петров, Петербург, Сидор. Не вот. Вы, Поэтому здесь я считаю, что подавки, никаких они, проблем они, конечно, нет. Они, да, я соглашусь, мы... А, ну... Значит, добровольность? В чем-то и дело, чтобы добровольность а, пришли и пошли. Согласна, что нет, нет но просто вопрос в том что когда человек взял на себя обязанность проявил халатное отношение я считаю что комиссия обязана и вправе обратиться в суд лишить полномочий потому что она... нет но ну, нет с другой стороны да, нет с другой стороны обратиться к субъекту обратиться что субъект, тоже будет да человек взял на себя обязанности не исполняет тоже будет совершенно обоснованное ну, так, понятно, обращение к субъекту движениями Шаги, до 136.7.7, ну, да. это не да. оспаривание. Да. Да. А просто, вы понимаете, человек придет и скажет, а я мне вообще никто не сообщал об этих поручениях, да? Я, а скажите, а мы тогда будем все фиксировать? Так они а про что вы такое... а, а, мы, мы же решение принимаем, поручение, это, если поручение дает комиссия, это же решение записано. И протокол Да, записано согласие такого-то, вот записано, такая-то работа, такое-то поручение. Номера не буду продиктовать, да, справа решающими голоса вместо выборших. Два слова, да, то есть у нас были члены комиссии, которые вышли из состава по личному заявлению. Один только у нас человек ну, в связи со смертью. Все остальные по личному заявлению. Услово предоставляется Пентешиной Наталье Витальевне. Вчера состоялось заседание рабочей группы, которую, помните, да, мы утвердили по формированию резерва участковой комиссии. Наталья Витальевна, вам слово. Можно листовать, да? Можно. Да? можно. <связать> ну, спасибо. <связать> Согласовываете. <связать> да, да, да, согласовываю. Можно листовать. Значит, мы вчера, повторюсь, у нас было проведено заседание рабочей группы. Владимировна а я и приглашена была у, у нас Елена Дмитриевна на наше заседание. На данном заседании мы обсуждали кандидатуру из резерва, который был урожден. И когда подготовили проект от основного в основной состав выходов членов комиссии. А, ну, в общем по, скажем так, кандидатуре, скажем так, никаких особых замечаний не было по документам, тоже особых замечаний не было, за исключением отсутствия некоторых фотографий. Но, скажем так, предложили донести, не донесут, но ну, будут удостоверения с фотографией. Нет, но ну, мы лояльно. Ну, лояльно, а разумеется, да. да, да, да. да вопрос стал это наконец 2192 К сожалению у нас в резерве нет кандидатуры от справедливой россии mm -hmm. поэтому у нас разрешается mm -hmm. невозможность mm -hmm. человека ну, можно в принципе у нас еще же есть возможность но ну, это будет когда я да, да. просто. Mm -hmm. Mm -hmm. но это ваше право мне говорить сейчас говорит. на... сейчас. <клых> сейчас над этим работает то есть там составка будет полномочная, да, ну да. то есть одного человека будет не хватать, но это, но это вот в компанию делать. Да, да, да. да. Ну, в общем по комиссию. То есть вы предлагаете нам вот этот вот. Да. да правильный. Правильный. Да. Да. Заявление от всех есть, да? да. А ну, ну, в, совы, в связи с тем, что есть. в прошлый раз, Александр Евгеньевич, вас не было, я показывала все да. наши... То есть это все те люди, которых мы предлагали Санкт-Петербургской комиссии для зачисления в да. резерв составов. Там, мы на прошлое заседании это приняли, то есть у нас были и партии, и коллективы, mm -hmm. то есть это люди, которые вошли сейчас в решением в Санкт-Петербургской комиссии или резерв, а теперь они... А ну да, на 1 То есть они все были mm -hmm. mm -hmm. включены, включены в резерв, и теперь из этого резерва, то есть у нас только... Ну, я думаю, эту, эту пустоту мы заполним слово, да, предложение, ну, просто, предложение, действительно, связанное с, с нашим меньшими проблемами прошлыми и необходимости учитывать э, репутацию, ну, в том числе и кандидатов, членов комиссии, председателей. И я вот так же вам раздам, кто-то не знаком, э, с позицией ЦИК по этому поводу, э, было письмо Парфиловой, также к ней обращались по поводу ЦИК, которые, комиссий, которые которая была сомнительная репутация. И на, на что в конце концов она, э, вот если перевернуть, в конце будет написана вот, э, даже копия заключительного тезиса. Э, Панфилова пишет, что вместе с тем сообщаем вам, что комиссии указала председатель Санкт-Петербургской комиссии на необходимость усиления контроля за соблюдением избирательных законодательств с избирательными комиссиями, в том числе с террамиальными комиссиями 1 2, 7, 7". Э, то есть э, О чем была речь? что есть факты, которые скрыты в прессе, да, в общественно доступных ресурсов размещены, но, э, так, решения суда о, о нарушениях нет. Но э, Панфилова предлагает все равно э, прислуживаться к, э, к данной информации и дополнительно э, обращать внимание на это. Поэтому я со своей стороны провел работу э, с. За списком. За списком. Я просто ей позвонил, спросил список, как нам его нерасывали. Я спросил откуда эти члены комиссии, она сказала, что это фактически все те же самые люди, ну, которые. Не, мы... ну, ну, не все только. не все, почти mm -hmm. все там 100 человек, да. Mm -hmm. я посмотрел вот по. И у нее на участке э, будет переписан протокол, и там 50 голосов подано за заявку, 50 голосов подано за СССР, 20 голосов подано за КПРФ, были переписаны в пользу Единой России. То есть а с ней, это зафиксировано? Э, есть копия протокола, они там вывешены наверное, на этом инструкции, есть копия протокола, которые получили другие члены комиссии, наблюдатели, и есть, э, соответственно, газ, данный газвыборок. Это была обжалована в суд? Смотрите, ну, если вы помните эту ситуацию тогда суды еще не было постоянного суда тогда когда избиратели или другие лица приходили обжаловать вот эти вот разные протоколы суды суды говорили что извините ваше субъективное избирательное право не нарушено и отказывали рассмотрение дела потом через год в марте 2012 года в а, 2013 году уже постановление Конституционного суда вышло, которое обязало, что эта практика неправомерна, она не соответствует Конституции, и обязало суды рассматривать эти дела. Но из-за того, что срок исковой давности по обжалованию прошел, поэтому ни одного судебного решения по этим фактам не было. Но э, я не предлагаю сейчас как-то обжаловать, да, там, да, мы, не мы, удобно, мы не, да, не не, да, я не предлагаю подавать, там, в полицию, опять-таки, мы э, сейчас, нет, немножко нет. другой плоскости, мы говорим о репутационных э, каких-то избежках, которые, просто в следующий да, раз комиссия могла как учесть да и, может быть, с ней как-то профилактическую беседу, ну, дело в том, что, смотрите, назнача, назначая, да, назначили, <свят> <свят> да, да. Дело в <свят> том, что назначая повторно таких лиц, которые уже как-то были замешаны в таких скандалах, мы фактически на себя берем ответственность. Что если еще раз это повторится, то тогда уже не только ее ответственность, но и мы да, как-то в этом заключаться. Ну, раньше пионеры Возьмем шефство. Да, вот, вот. Очень хорошая вещь. Надо брать шефство над данными лицами. Дальше. Следующий. Уик 2195.